Алло, ты какого времени работаем? Ну, до 45 минут. Я понял. Ну как раз, я так думаю, что дойдем и, и пора обратно. У вас э, прибор 100. 102. Я понял, Может 100 поставим как раз, потом мы что-то уже далеко дойдем, я думаю, за 45 минут. 120 идем Еще раз На 120 Готово Сань, скорость 100 Принял 100 Сань Да Сань Подвесил Разворачивайся влево Еще раз Еще раз Мы разворачиваемся влево Зачем? Ну, с другим бортом от работы. правым? Да, правым бортом. Отключили пока что? Да, отключили левый борт. Я понял, когда развернётесь, включите, мы начнем. Да, правильно. Принял. Саня, прямо пока слетите. Я понял, Володь, понял, когда отключите, скажите. Володь, с каким курсом? 110. А не сто тридцать? Нет. Понял. Доложишь, когда нам разворачивают? Володь, нам что разворачивают? Вы порт включили правой? На курсе работаем. Понял. Володь, слышишь? Володь, да? Ответил. Каким курсом идёте? Сто десять. 1-1-0. Володь, до 17-й работа. Знаете. Чего, блядь? Кто сказал до 17? -ти? Руководитель передал. До 17-й работа. Вы где? Принял за 17 работы. А Володь, вы где? Где-где? Проходим а, мимо мыса Траханкута с курсом каким-то. мы, может быть перед вами. С курсом Смотрите, один, высота какая. Четыре. что не видим у вас, а Володь. Иди с курсом 110. Мы выше идем. Вверх. Еще раз. Спасибо. Спасибо, Мы прям сейчас проходим быстро, хорошо? Вот прям перпендикулярный ему выше. Вверх. Я понял. Где мы можем быть? Наблюдаем. Знаешь, вы над нами четко, потому что я вас не вижу. У вас прибор какой? -то. Прибор есть. 110, высота 3 500. Правильно. А, Володь, если курс будете менять, подсказываю, короче. Пока 110 держим. Да, 110. А, Володь, далее левый разворот будете делать, правильно? Володя, да. Да, да, да, левый, левый. Все, понял. Не жалей. Как тебе сказать? Не жалей. Не жалей, сынок Коселков. Володь, ты говорил?